Мам, на огороде все проверил, все полил, все на месте, все хорошо. Варвары ничего не разобрали. Воды натаскал, можешь завтра приходить поливать сама. Я на сегодня все сделал. Завтра приходи сама работать здесь, ладно? Все, я сюда больше не ногой как и обещал. Пока-пока. Там сумка моя, блядь. Давай я тебя маленько. Чтоб ты не пьяный был. Приехал клиент, говорит, надо подварить немного стакан. Чуть-чуть. Так, у нас чистят дороги. Слушайте, на самом деле я лежу сейчас под грибным дождем. Вот если вот посмотрите на пруд, вот туда вот, да, вот там вот чуть-чуть такие капельки. Но на небе нет облаков. Вот придам передо... вообще, вот подо мной вообще ничего нету, вообще в разы ничего. Ой. Лето, не уходи, пожалуйста. Никогда от нас. Короче, если в жизни проблемы, если в жизни все плохо, то надо.. Надо бухать по черным. Ура! фоткаешь, блять? Ты снимаешь, блять? Это диск по металлу, он дерево не режет. Эй, диски поставил, Стадион в Волгограде. Нулевая продольная. А что они тут делают? Только что выступила на сцене Крокуса. Устала, аж с ног валюсь. Вот. Voilà. Пошли удачу Пошли удачу нам Лёя, привет Поехал на горячие источники Нашел Ванна с водкой Хе-хе <свист> <свист> Полная Ебать с... <свист> того целая ванна водямбрь прикинь вот такая вот акция пятерочки один берешь второй в подарок четыре вида адреналина и вот один берешь а второго нету все по дому осталось вот такая вот акция смотри вообще ничего не завязано так короче только в ростове могут перемещаться вообще супер. теперь <Слышен> пацаны едем и едем по волге этот раз и бухлоход. и бухлоход здорово мужики как бухлоход нормально Не бухлоход как ходит нормально откуда гребяти Скоро отдадите что-то подачу, документы. Ну, я сейчас, сейчас, да. Бля, жезл, покажи. Ихуя. Мы не подъезжали сами? Масара подъезжали пять раз. Ты о, ра тр Красавчик. Все, ладно, о, давай, спасибо. Ну, вот, здравствуйте. Вот Алексей спускается. Вот, камон, девушке, надо там почистить стекла, прочистить трубы, может быть. Обращайтесь. Я это засоры, <скорщились> да. Прощайтесь. Вот молодец. Дай Бог здоровья. Остановил движение, чтоб дедушка перешел. Вот это настоящий доблестный сотрудник. Вообще красавчик. просто. Хорош. Почему на аварийке ездите? Ну, чтобы люди были готовы. Чему? К аварии. Это же аварийка. На ремонт дорог выделилось 3 миллиарда рублей. Вот они 3 миллиарда. Сейчас, короче, я на него наеду, бы ты... Они высыпали бордюры и пытаются укатать их в дорогу. Укатать их в дорогу, блядь. Это, это все. Это фиаско, просто да. рашка. Вот в смысле, смех смехом, а они реально бордюрами делают дорогу не пуха, не пера, да, пусть не поправила мигра, Да, да если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответит от пера, прорвемся от пера. Так, представься, Золотко Дмитрий Валерьевич да погоняла не... кобра. Кобра в Ушуиском мире. В Ушуиском мире погоняла кобра. Вообще, слушай, ты прям ну, видишь страх этот, я прям чувствую, как идет эта уверенность ушуистская. Я да, готов. Ты готов, да? Я ты готов. боевой мастер, я так понимаю? Я мастер шаулинских искусств. А как ты вообще всему этому обучился? Меня учил Виктор Викторович Кузнецов, чтобы я забил Шаулинского монаха до смерти. До смерти прям? До смерти. А не жалко Шаулинского монаха? Не жалко, их много китайцев. Их много, их надо, ну то есть, да, ликвидировать. Их надо ликвидировать. и ликвидировать. Их же стилями, я так понимаю. Их же стилями, стиль кобры, стиль богомола, стиль оленя. Так, ну вот первый урок мы уже снимали, ты демонстрировал э, стиль э, богомола. богомола и оленя, если не ошибаюсь. Оленя. И оленя. Так, правильно. Какой стиль ты продемонстрируешь для поклонников боевых искусств и для поборников вот этой вашей ушуистской шизоидной идеи? Стиль кобры. Стиль кобры. Здорово. Покажи, пожалуйста, продемонстрируй. Будь так любезен. Аккуратно, потому что я тебя побоюсь, потому что очень ты мастер четкий. Вот. Угу. Так, так, так. О, ох, ох, ох, ох. Комбо, добивающий, так сказать. Ху, <свят> он смертельный. Четко слушай. Ну да, с тобой не поспоришь. Но. Осмакате. Осмакате, говорит наш мастер. Слюни потекли немножечко. Что же вас мимодурки к нам-то везут? Спасибо, кобра. Спасибо. Спасибо, Осмакате. Осмакате. Сансей, скажи, спасибо. Сансей, спасибо. Спасибо.